Мне сложно говорить о том, что должно быть в тюрьме, потому что сама тюрьма это заведение какое-то неестественное. Вот. Мне сложно понять, как вообще можно лишением человека свободы его изменить. Ведь для того, чтобы человек изменился, сам факт изменения это уже акт свободы, а человека ее лишает. Многие думают, что вот там действует такая, такой вот расхожий подход, дескать, вот, посидит, подумает. О чем можно думать несколько лет подряд? О преступлении человек думает максимум до суда, в самом крайнем случае, несколько первых месяцев после приговора. Потом у него начинается абсолютно другая жизнь. Почти что с белого листа. психологически жизнь в в тюрьме, я не могу сказать, что она полностью диаметрально в свободе, но как будто вот любые проявления человеческой активности, которые есть на свободе, они там какие-то деформированные. За несколько дней соображения освобождения ко мне приезжал адвокат. Вот. То есть в лагере, приезд адвоката, свидания с родными, это событие. То есть, человек ощущает уже за несколько дней такой трепет в душе, когда подходит назначенная дата. А если это случается внезапно, в частности, как с адвокатом, то это вызывает такое огромное психическое напряжение, после которого, как правило, человек приходит и ложится спать. То есть у него вот настолько много высасывает этой энергии. В принципе, лагерь, он на том и построен, что он с человека высасывает жизненную энергию. Там меняется все, меняется походка, она становится медленной. То есть, планирование происходит на долгое время вперед. Потому что каждый день – это день сурка. Все происходит абсолютно одинаково. Это настолько вот набивает шаблон поведения, что любое отклонение от него вызывает бурю эмоций в душе. На свободе люди думают, что мы, зэки, отбываем там какое-то наказание, на работу как будто бы ходим, в форме там все. Зек в лагере живет, он обзаводится этом у него появляются какие-то домашнее чувство к этому месту. Он привязывается. То есть невозможно поместить человека на несколько лет в какое-то замкнутое пространство, чтобы он там не обживался. Но вот именно этому естественному чувству всячески препятствует. Когда я приехал, были еще там шкафы, какие-то кухонные столики. Ну, вот, разве что кухонные столики и сохранились. Причем при этом какой-нибудь обычный стол журнальный, на котором можно было... Там, Сесть письмо написать, их не было. Нам тюремщики говорили, а у вас вот есть то кухон. То есть ну, за него не присядешь никак. И тем более он все в занят. То есть будет что-то готовить себе. Вот. И так все. Пиши на корточках на табуретке. Садись за тумбочку, она же маленькая. То есть Это... даже руку не положишь. Каждый год шли какие-то ухудшения. Вот. Я их могу составить есть, целый перечень. Везде по мелочам, но в сумме получается так, что как-то стало ну, совсем уже не по себе За пять лет, прямо перед освобождением, я смог таки попасть к стоматологу вот. На десятке стоматолога не было вообще Лечение происходило следующим образом Человек приходил к умельцу вот, есть мы снимались на дужку, плели из капроновый нитки канатик, вот. ну, обматывали зуб, два человека держало пациента, вот. а третий, умелись, как правило, накачанный, Со всей дурью рвал эту душку и зуб улетал. Вот я лично такое видел. После такого лечения одного парня парализовало пол лица, он ну, вроде отошел. В принципе, есть распространенное мнение среди зеков, что лечения в зонах нет. То есть, нет всех необходимых врачей, в принципе. Вот. То есть, люди живут там много лет. То есть, как это у человека есть право на медицинское обслуживание, только врачей нет. За пять лет я могу точно сказать, что цюремщики боятся только одного – силы. Когда они видят, что человек не сгибается, когда видят, что он, э, жертвую своим там, благосостоянием, здоровьем, все равно идет на пролом к цели, они от него отстают всегда. То есть им проще выразить там, свои э, либо садистые наклонности, либо корысть, либо там еще что-нибудь по отношению к другому более слабому. Вот. От сильных в итоге отстает всегда. Ну, мужество, оно все, все равно вызывает волей-неволей, какое-то уважение. Ну, понятно, не у всех, у кого чести нет, того не вызывает вот. Они говорят, где ем, там, любой ценой подавись, подлость сделать. Вот. А есть те, кто видит, что если крепкий человек, то, ну, значит, значит, заслужил себе место под солнцем.